следующее что мы делаем подобрать семантическое ядро я могу вам показать попробовать скриншаринг сделать экран моего как это примерно делается какой продукт будем подбирать кто первый напишет мой Светлана все хотят хорошо У кого нибудь есть продажник давайте купальники хорошо выбираем купальники а можно ссылку на продажник сюда скинуть светлана можешь я тогда сейчас открою свой аккаунт adwords так ну так чей продажник выбираем ну, давай алла и твой и и светлана посмотрим ладно я просто хочу показать как можно быстро сейчас я шаринг открываю. надеюсь что тормозить не будет Нам народу не так много должно работать заходим в аккаунт adwords отчеты инструменты есть у нас инструмент подсказки ключевых фраз Ага, ясно итак варианты кто нибудь давайте начнем с сайта откроем продающий сайт аллы как излечиться от болезни не могу забыть попробуем ввести в подбор слов веб сайт Здесь указываем явно страну. Вот у меня стоит Беларусь по умолчанию. Здесь очень важно указывать. Ну, относительно важно. Важно, чтобы был русский язык. Желательно стран, стран ну, где вы тестируете. Хотя она ну, покажет и общее по региону. Российская Федерация. Поиск. И оно подберет на основе текста вашего сайта. Она должна подобрать. Варианты. Вот здесь, видите, показываются варианты. Можно отсортировать по количеству запросов в месяц. Здесь, опять же, видны целевые регионы. Я выбрал Россию. Это означает, что как пережить расстояние? 5400 было запросов в месяц во всем мире и 3600 в Российской Федерации. Есть еще сервис, я вам потом ссылки скину. Статистика подбора слов в Яндексе. Там как пережить расставание, если я наберу. Нажимаю кнопку подобрать. Тоже показывает. Показатель. Ну, на самом деле нам цифры не так важны, сколько было показов. Важно какое-то максимальное значение. То есть насколько популярная. Фраза. В данном случае видно, что фраза ⁇ как пережить расставание ⁇ достаточно популярна, но альтернатив особо не видно. То есть есть еще ⁇ как пережить расставание с любимым ⁇,⁇ как пережить расставание с парнем ⁇ То есть с любимым гораздо больше запросов. Мы ориентируемся на максимальное количество показов в месяц. Если посмотреть, у Google примерно показатели похожи, как и у Яндекса. В ряде случаев... Я, например, обычно, раньше я делал в Яндексе подбор статистики. Сейчас я предпочитаю это делать в Гугле, потому что в Яндексе нету экспорта. Сейчас я попробую открыть, показать. Слова выбрались, мы их дальше в экселевский файл копируем. Нам надо знать, какие фразы есть, какие альтернативные фразы, как пережить расставание с мужем, например. Сейчас я думаю, тут нет, не видно редкая достаточно фраза как пережить развод тоже редко. опять же видно сегментация как пережить расставание с девушкой как пережить расставание с парнем то есть сегментация по целевой аудитории девушка наверное не подходит для алла твоего проекта у тебя в основном женская аудитория а давайте еще возьмем светланин сайт и тоже посмотрим именно в варианте подбора через сайт вводим именно сайт нажимаем кнопку поиск ну, во первых момент еще по поводу продающих страниц желательно чтобы они были без вот этих лишних элементов то есть если открыть у Светланы видно меню сверху если вы потом посмотрите статистику кликов то страница с большим количеством элементов они все отвлекают и и реально процентов 40 можно терять именно на вот эти вот боковые колонки. Именно поэтому продающие страницы делать желательно чистыми от посторонних. Вот у Алы видно, что меню сверху осталось, но по бокам колонки убраны. Именно для того, чтобы минимизировать возможность потерять клиента. В идеале, конечно, и заголовки, и меню надо было бы убирать. Это делается обычно голым HTML текстом но тот момент по поводу модерации когда вы даете объявление если не будет меню модераторы могут не пропустить поэтому я когда делаю чистую страницу продающую я обычно делаю пару ссылок на свой сайт а потом эти ссылки можно спрятать со временем то есть когда вы начнете компанию вам надо пройти первичную модерацию а после этого ссылки можно менять Возвращаясь к статистике, смотрим, подарок для мужчины, что подарить мужчине. Тоже вот на основе сайта достаточно неплохо видно, откуда идти. Если второй вариант набора, ну какой там у нас был, лучший подарок мужчине, прикольные подарки. Тут все про подарки касалось, а тема подарки любимыми. Ну, давайте тоже женская аудитория. Как убрать боковые колонки в блоге? В блоге это сильно зависит от того, какая тема, там в WordPress, Светлана, у тебя тема не поддерживает удаление боковых колонок. Это зависит именно от применяемой темы, от вашей системы управления сайта. В простом случае это решается обычно от созданием папочки и туда выкладывается по FTP странички. Как это делать я показывал, ну, по HTML. Наверное, дам вам еще и по FTP бонусный каст. Как выкладывать файлы именно по FTP. Так, я себе запишу. FTP и HTML верстки. HTML. Как создавать страницы отдельно от вашего сайта, чтобы мы могли закачать на сайт. И таким образом вы подбираете вот фразы. Подарки любимыми. Давайте какую-нибудь общую. Тут у нас проблема тоже. Валы. Не могу забыть. Воспоминания о прошлом. Я вот не знаю, какая ключевая. Какие ключевые фразы основные? Вообще, на какую целевую аудиторию ставится продукт. О, стоп, вот это сайт. Еще хороший способ подбора фраз. Вы берете ваших конкурентов. Ну, давайте я вам даже покажу. Так, сейчас я найду какую-нибудь фразу. «Как пережить расставание?» Вот у нас проблема клиентов. Да? Набираю прямо в гугле поисковую фразу «Как пережить расставание?» У меня здесь есть сайты «Ваши конкуренты основные». Получается вот эта страница. Копирую ссылку, забрасываю ее в подбор слов. Спяток топовых сайтов ваших конкурентов можно точно так же прогнать по вашим основным фразам которые у вас самые интересующие И посмотреть то есть видно простить измену жены вернуть любимого человека так простить измену жены соответственно это совсем другая целевая аудитория помощь психолога ключевая фраза бесплатно сразу обращаем внимание что бесплатно это скорее всего не ваша целевая аудитория то есть она плохо монетизируемая изначально можно, опять же, простите, изменю. Здесь вот если нажать на заголовок, видно, можно отсортировать по количеству запросов. Ну, тут сайт много чему посвящен. И таким образом подбираются фразы. Дальше, что мы делаем? Здесь есть кнопка «Сохранить файл». Сохраняем все. Выбираем список CSV для Excel. Сохранить файл. Давайте прямо на рабочий стол я его брошу. Сохранили один. Так. Ну, давайте по ключевой фразе, там, как пережить расставание. У нас тоже отобралось много фраз. Сохранить файл все. Создание вот этого семантического ядра ⁇ это основа получения ключевых фраз, которые у вас будут для создания... Первое, это для оптимизации вашего сайта, для получения бесплатного трафика. Вы смотрите, какие ключевые фразы можно будет использовать для рекламы, и какие фразы можно будет использовать для статей на вашем сайте. То есть надо параллельно делать и там, и там направление. Сергей, только учти, что Google, Google поисковой выдачи разным людям разные ссылки выдает. Это я знаю. Тут на самом деле сложно сказать, в данном случае я, например, не искал по этой тематике. Мне выдает, он, конечно, запоминает реально, какие запросы были, но нам задача это выбрать максимально большое количество. То есть, в последний раз я выбирал запросы, у меня было вот эти вот файлы. Сейчас я покажу. Вот создалось два файла. В каком они формате? Ключевое слово. Уровень конкуренции, количество запросов в месяц, количество запросов в месяц в целевом регионе. Так, и что там у нас? Примерно цена за клик. И реально из интересных, это ключевое слово, уровень конкуренции. Можно смотреть либо по регионам, либо же по этим. Четыре колонки, вот эти вот основные. И создаем файл новый. Файл создать новую книгу. Спускаемся вниз. Выделяем вот эти четыре колонки. Правой кнопкой копировать. Так, и вставить. Козлевое вставили Открываем второй файл. Точно так же берем. Выделяем этот блок. Копировать. Здесь вот выделяем какой-то большой кусок. И тоже, который бы вставить. И таким образом мы должны насобирать много-много всяких вариантов. Вот сейчас собралось 139 слов. Я последний раз делал, у меня было примерно 8000 слов. После того, как мы их насобрали, у нас есть какие-то данные. Некоторые слова повторяются. Наша задача в конце концов выбрать хотя бы тысячу слов из, из этих нескольких файлов, которые мы нас создавали. Чем больше вы их насобираете, тем больше у вас статисти статистики, от которой можно отталкиваться. Но мы сразу видим, что гадание вообще гадание нам не подходит. Удаляем. Любовь онлайн удаляем. Таким образом тоже вот это вот все всякие гадания. Удаляем. Все неподходящие фразы удаляем. Измены жены не нужны нам. Я не буду уже полностью делать. Но смысл в том, что вам вот из интересных фраз конкретно под данный продукт вы оставляете все, что можно. Дальше у нас есть критерии отбора. Эту колонку можно тоже так удалить. У нас есть критерии отбора. Первый показатель это уровень конкуренции. Если вернуться на картинку, вот здесь зеленым цветом показан уровень конкуренции. Это означает, что кто-то уже дает рекламу на эти слова. То есть вот фраза помощь при разводе, она высококонкурентная. Значит, она хорошо монетизируемая. Фраза пережить измену мужа. Измена мужа пережить. Те фразы, которые более зеленые, они здесь более цифры, вот видите, психолог бесплатно 045 изменный мужа, 0 034, там от нуля до единицы, чем более высокая, тем более высокая конкурентная фраза. Но нам для начала работы удаляем все дубликаты, сортируем по, здесь есть настраиваемая сортировка, сортируем по столбцу количество запросов. Ну пускай у нас будет. Даже D может удалю. Мне он не столь важен. Оставлю только название фразы, конкуренцию и количество запросов. Я не в ту сторону отсортировал. Сортировка от C. По убыванию. Потом добавляем уровень сортировка по конкуренции. Тоже по убыванию. Но можно еще и по наименованию. Я. у нас видно что самые, самые высокозапрашиваемые слова измены мужа удаляем, удаляем дубликат но видны конкретно какие и дальше ранжируем, ну раньше я от 1 до 10 теперь от 1 до 5 делаю ранг консультация психолога это ранг пятерочка самая хорошая измены мужа в общем то первая вот, достаточно высокая психология онлайн подходит это о чем общаться с девушкой? Вообще нам не подходит, можно удалить. Вернуть парня. Ну, допустим, четверочка. То есть на какие-то критерии. Из критериев обращаю внимание, что есть односложные слова. Попадаются. Они часто. Ну тут у нас не попалось ни одного такого. Односложные слова мы сразу в единичку ставим. То есть они, по ним продвигаться будет очень сложно. И таким образом у нас получается сортировка После этого мы опять же делаем еще раз сортировку по настраиваемому, но уже первая колонка у нас будет именно наш критерий, который мы сделали по убыванию. Критерий наш собственный, субъективный. Вот он показывает, что нам самые интересные слова вот эти, которые мы отобрали. И вот с них мы начинаем рекламу и продвижение сайта. То есть первые примерно 200 слов, которые мы отобрали, то есть отобрали изначально около тысячи. Профильтровали это все, и около 200% 20% от этого количества мы в дальнейшую работу. Понятно про подбор слов. Я вам видео еще отдельно дам, бонусом там подробно написано. Просто в том видео я не учитывал конкуренцию, а конкуренция, в общем-то, достаточно такой веский показатель именно для субъективной оценки. То есть, если у вас два слова аналогичные будет, то есть смысл более конкурентному слову поставить более приоритет. Но опять же, рассматривайте это не только для контекстной рекламы, но и для оптимизации вашего сайта. Потому что эти слова вы можете использовать для дальнейшего, для написания статей на вашем сайте, чтобы он продвигался, естественно, вот это выдачи, поисковой выдачи, без необходимости оплаты. Так, про идеального клиента мы примерно определились. Максимально описывайте вашего клиента, где они проживают, в каких странах, потому что страны тоже играют роль именно при подаче объявлений, на каких языках говорят, в какое время они могут работать, там, в интернет момент попасть, чтобы понять, когда им лучше давать рекламу. Вот этот пол, потому что можно давать сегментацию медийной сети, конкретно под указание диапазона. То есть чисто для женщин, возраст такой то такой то чем более четкую картину вы себе будете представлять тем вам проще настроить более узкую сегментацию вам будет дешевле обходиться такая компания Так, проранжировали фразы исходим из того что фразы должны с ваших, вот, лично с вашей субъективной оценки максимальную пользу для вашего бизнеса для вашего продукта именно вот слова бесплатно кряк таблетка они Считайте, это паразиты они не монетизируемые и на них обычно я ставлю сразу фильтрами вам очень важно понять что хотят клиенты вот когда вы выберете список этих фраз в процесс ранжирования он чем хорош еще что вы более четко понимаете что конкретно люди какие запросы они набирают в интернет потому что это статистические данные живых запросов людей в интернете не ваших собственных, а именно людей, которые пытаются искать решение своих проблем. И тут важен момент, чтобы называть ваши продукты именно в такими же фразами, как вы подобрали. Если у вас там звучит про расставание, была фраза, вот как она написана в результатах google Именно так оно у вас должна в подающем тексте быть. И точно так же вы называете статьи, и желательно, чтобы ваш продукт так назывался. То есть не продукт для психологов, а именно так и называется. Как пережить расставание? Вот так ваш продукт четко должен называться. Можно в комментариях там маленькими буквами для женщин, например. Или расставание с, мужч... с любимым мужчином. Тогда четко сегментация идет, что этот продукт чисто для женщин. Мужчины прочитают, сразу поймут, что это им не относится. Про односложные слова я говорю, то есть просто слово расставание, если будет попадаться, например, если даже оно часто набирается в поиске, это не показатель того, что оно качественное. Люди в поисковых системах в среднем используют два с половиной слова набора. То есть в последнее время все уточняют запросы. По односложным словам будет проблематично продвигать сайт. И будет достаточно дорого. Например, кондиционеры, просто кондиционеры это вообще нереально дорого будет стоить. Ориентируемся на многосложные фразы из двух-трех слов, чисто по субъективным критериям. Подбиваем итог. Суть создания вот этого слова, страшного слова семантическое ядро заключается в том, чтобы подобрать как можно больше фраз по теме. Вот опять же обращаем внимание на то, что вы должны сгруппировать в зависимости от вашей целевой аудитории у вас может быть выделиться несколько направлений и можно подумать насчет того, что одну, один и тот же продукт можно продавать под разными соусами и написать несколько продающих страниц. Получается, что вы рекламируетесь чисто под узкую целевую аудиторию. Все, что не ревант, на вашем миссию выбрасываем и сортируем. Именно начинаем работу в плане Максимальное количество показов и максимально по вашим критериям. Подбор семантического ядра на самом деле весьма трудоемкий процесс. Я когда делал раньше его на Яндексе, у меня уходило примерно дня два. Сейчас на технологии, что я сейчас показал, это около двух часов уходит примерно. В зависимости от того, сколько слов вы подбираете, но это сделать надо обязательно. На любой продукт, вы, если вы этого не сделаете, у вас изначально будет… То есть вы не должны гадать, работает ваша фраза или не работает. Вы оперируете статистикой. У Google есть статистика, у Яндекса есть статистика, сколько слов люди набирают. Раз у них набирают, значит эти слова, фразы, именно поисковые фразы, не сняют те науки слова, они интересуют ваших клиентов. И именно на них надо делать упор. И дальше, вот из этих фраз постарайтесь выделить группы на разные сегменты, то есть на разные направления вашего продукта. Например, как пережить расставание с любимым мужчиной, как пережить развод. Какие-то вот направления, я даже сейчас не могу... Семантическое ядро это сила. Компания Google и мне обходится сильно дешевле, чем моим коллегам. Да, я вот что касается вообще вот почему я даю именно в таком в такой последовательности, потому что я честно когда-то, когда начинал работать с AdWords, несколько раз я брался, у меня ничего не получалось и кучу денег выбрасывал. Но я правда тогда экономил сильно. У меня друг взял, он продавал бухгалтерскую программу он сразу на 1000 долларов сделал рекламную кампанию. И это была его первая и последняя рекламная кампания, потому что деньги моментально все скликали и он фактически не окупил свои ну, вложенные средства в рекламу. Я хочу сказать, что оно очень даже просто. Такие суммы можно элементарно потерять, потому что если вы не будете внимательно подходить изначально вообще к постановке к выделению вашей целевой аудитории у вас не получится реклама. То, что вам говорят, что там стоимость клика 3 рубля или рубль. Люди, когда начинаешь, ну, сильно зависит, конечно, от вашей целевой аудитории. То есть, если по пластикам оклам, там, по кондиционерам, то там очень дорого. А тематики ну вот делали по плетению по, по кашпо. Там достаточно достаточно дешевая вообще рекламная кампания. Но опять же она плохо монетизируемая. То есть то, что монетизируемое, оно как правило дорого дороже дорого стоит. Ваша же задача максимально полно охватить все все направления, которые возможно. Потом запустить рекламную кампанию по всем этим направлениям. Чем больше вы их сделаете за раз, тем лучше. И буквально за несколько дней, ну Реально там дня два уже видна более-менее статистика, но желательно, конечно, чтобы это было около недели. Через неделю уже четко видно, какие слова съедают у вас трафик, именно когда вы настраиваете полную цепочку с учетом конверсии. А какие слова у вас пустышки. Поэтому за счет вот этого большого объема вы можете просеять как через сито и отобрать те ключи ключевые зернышки золотые жемчужины которые вам будут приносить клиентов я вот пример уже многократно показывал программа для билинга которая для кабельного телевидения писал там была ключевая фраза которую мне так вот случайно тоже из статистики вылезла называлась программа для учета осинизации я уже точно не помню. Но смысл в том, что получалось, что программа, люди интересуются этой тематикой, а программа по функциональности задача стояла учитывать клиентов и услуги, оказываемые клиентам, услуги по вывозу мусора. Никогда бы не подумал, что моя программа может использоваться для таких вот целей. Точно так же и в вашем бизнесе будут какие-то фразы, про которые вы самостоятельно никогда не догадаетесь. Они, вы, они попадаются вот именно за счет того, что вы перебираете большой объем. Но тут, конечно, надо вкладывать денег достаточно приличную сумму, но за, за счет большого объема вы можете выцепить те фразы, которые реально работают. И обязательно надо учитывать конверсии. Если вы не будете делать учета конверсии, то в большинстве случаев это деньги в трубу. Тот же пример с клубничкой. То есть у вас будут кликать, скликивать эти объявления, деньги будут просто вылетать. А такие фразы надо оперативно отслеживать и отключать из рекламной кампании.